вот цена 20 маховых ракет подводных лодок всяких там всяких там я не знаю танков армат и всякой прочей великой техники вот народ оплачивает таким образом а он опра... оплачивает вот такими условиями жизни они очень... Народ-победитель Очень гордится всем этим Пока народ-победитель Великий гордится вот Он ходит вот в такие вот сортиры И продолжает гордиться ракетами 20 махов, 30 махов Искандеры, сракандеры, бля А тем временем у них растут Столбы величия вот такие вот бля. Россияне, прогордимся как следует, да еще? Сейчас всех порвем, да мы Америку нагнули, Путин на место всех ставит, ура! И пошел Вася П прогордиться вот в такой вот туалет, подумать, сколько же еще ракет махов Путин может создать. Сидит и гордится. Ну, пускай дальше. Гордиться буду.